Итак, всем привет, с вами Олег Алаф Гудин. Сегодня мы поговорим про закаливание Закаливание бывает разное, да, и самое интересное, как в него войти Я вам скажу, что польза здесь неимоверная для здоровья Я, например, начал обливаться холодной водой лет 16, по-моему И до сих пор уже лет, сколько мне сейчас, не помню, 30 лет точно Точно обливаюсь практически каждый день Ну, может, не совсем прям каждый день, да, там бывают пропуски ну, поначалу важно именно каждый день обливаться. И сразу вам показывается это стрессово, да, то есть сразу ведро холодной воды на себя вылить, особенно зимой, это тяжело. Поэтому начинать лучше, во-первых, летом, когда разница между температурами, например, в кране и в воздушной среде не такая большая. То есть если воздух накрывается примерно 30 градусов, да, то в кране идет температура комнатной, комнатной температуры вода. 24-26 градусов, да. Наше тело 36 примерно градусов ну, на поверхности кожи, да. То есть разница в 10 градусов уже существенна для нас, да. Но даже если те, кто и этого не выдерживают, да, такого холода, да, то можно немножко так обмануть свой организм, закаливаться не холодной водой, а горячей водой. То есть вы, например, теплую воду делаете комфортным для себя. Контрастный душ. Ну, контрастный душ это да. Еще один следующий вариант. То есть, вода комфортна, когда температура тела человека, да, 36 градусов примерно, да? достаточно изменить ее выше чуть-чуть на 38-39 градусов, всего лишь там 34 градуса, да? вам уже стресс для кожи, тут именно идет воздействие на кожу, то есть вы не холодной водой, а наоборот горячей, то есть диапазон делаете не вниз разницу, а вверх разницу делаете, да? к этому привыкли, потом уже можете переходить к контрастному душу, то есть постепенно вход, да? Погорячее так, чтобы прям кожа краснела, насколько вы терпите, да, и холоднее настолько, насколько есть вода в кране, она там не бывает совсем холодной, максимум даже зимой всего лишь 15 градусов тепла, то есть она даже не бывает 10 градусов или 5 градусов даже, даже в проруби плюс 5 Да, даже в проруби, да, плюс 5, плюс 6 Вот, и когда вы это уже натренируете свой организм, да, тут самое важное, шок для кожи, чтобы она испытала шок, и это оказывает лечебный эффект вы же не бойтесь, там многие говорят, застудишь почки, там еще чего-то. Это же mm -hmm. на самом деле секундное воздействие. Это же не стоим мы там 3 минуты и льем себя на почки. Да? Это там, ну сколько, 10 секунд в горячей воде, 10 секунд в холодной воде, там, да, туда-сюда. Об этом, кстати, вот и сказка, Конек Горбунок там в конце говорилось о том, чтобы царь помолодел, да, ему надо, наверное, сначала в кипяток, потом в холодную воду, потом в молоко. Вот, как бы это вот все об этом. Какие нюансы? Обязательно надо пролить эти места холодным, холодной водой, например, да? тыльную сторону рук, э, стопы обязательно, да, э, ну, я лицо обязательно, глаза, если так освежает, омолаживает, бодрит. И э, крайне сакральную терапию включаем, это от макушки слить по спине, чтобы затылок обязательно, да, затылок тоже горячий прогревается водой, потом холодной и до э, копчика. А точнее, даже до анального отверстия. Анальное отверстие тоже должно стимулироваться, чтобы не было вот этих вот геморроя там и других проблем. Да? То есть холодной, горячей водой на анальное отверстие прямо. Это вот получается сакуром – это крестец, да, а кранио – это ничок То есть вот между ними идет... Ну, вернее, что мы этим делаем, запускаем? Мозг черепной и спиной находится в кожухе. И там есть жидкость ликвор. У нее есть определенная скорость течение. Она ну, примерно 20 минут поднимается вверх, 20 минут вниз, Там микро очень такие движения, но это очень сильно влияет на внутричерепную коробку, на внутричерепное давление, избавляется, соответственно, от мигрени, от бессонницы, от хронической усталости, то есть вода лечит вообще прям капитально. Далее уже, если это подготовились можете брать холодное ведро, со льдом лед туда накидать. да ну, зимой легко можно от снега талый взять, чтобы он чуть-чуть растаял, да? И два раза обливайте себя, ну, желательно стоя, босиком, на земле, на, на снегу, то есть, на, чтобы у вас, это энергетически важно, мы положительно заряженные люди, да, земля отрицательно заряжена, чтобы с нас положительный заряд вот этот сошел с кожи. Значит, первое, обливайте спереди, да, чтобы все покрылось водой, и второй раз сзади, чтобы все покрылось водой, и обязательно вот ротничок и затылок. Два ведра? Два ведра готовите, так минимум. Ну, я видел, некоторые по четыре ведра готовят, там, еще там и так, ну, какие-то дополнительные места, снизу там обойдут. А ты на улице выходишь где-то? всего -то на улице на даче. А, -а, -а. а дома, если в ванной? Ну, можно в ванной, да. если нет условий, тогда в ванной. Босиком в ванна два ведра. Так, и далее уже можно переходить к более жестким закаливаниям, это в проруби, да? Про прорубь это вообще отдельный разговор, но, в принципе, там тоже очень просто. Мы же не, не заболеете, потому что там не 3, не 5 минут, да, там буквально, ну, секунд 20 на то, чтобы там окунуться полностью с головой, да. Три раза, ну, кто-то там крестится еще три раза, да. Ну, это 20-30 секунд занимает. Заболеть, еще раз поверьте, не сможете, но зато происходит потрясающий эффект в организме. Температура повышается до 40 градусов, и это убивает все бактерии, там, Вирусы. Вирусы, да, все, что у нас в организме накопилось, грибки, да, они вот начинают уничтожаться И лимфатическая система уводит это все из организма, уводит как? Через кожу Поэтому кожу мы стимулируем, лимфатическая система напрямую связана с э -э порами С порами через пот, вот все выходит Также очень хорошо в бане, да, нагрелись максимально и под холодный душ Нагрелись и под холодный душ э -э -э, Ну, обязательно, чтобы на семечке, пожалуйста, был холодный душ Только тут осторожно кто-то может в обморок упасть, какое-то давление может там резко опуститься, когда вы сразу холодно водой. То есть в бане делаем с осторожностью. да. Так. Ну, дорогие друзья, это вот такая польза, которую вам нужно использовать обязательно. Еще одна подсказочка небольшая. Холод... Закаливание еще воздухом тоже. Под холодным воздухом ходите раздетыми хотя бы там... Минутку-две. Тогда вы сквозняков вообще не будете бояться. Я знаете, как делаю? Я вот же массажист, работаю, потею на работе и выхожу на мороз минус 20, минус 25, сохнуть. У меня вот маленькая футболка вся мокрая, понимаете, я сохну и не возникает все шоки шоке, такие, как ты там замерзнешь, простудишься, вообще. Он настолько разгрещён тело, что у меня жарко на морозе. Высыхает футболка, представляете? Это вот йогурская тема где-то там в горах, они. в горах, они там, да, у них такая практика есть. Слушай, тушу. просто понятно, сколько простыней. Да, мокрые ну, простыни одевают это. на себя, в тебе Медитация уход. одной только, она да, загревает. Медитация, Медитация, загревает свое тело, да, и она прям испаряется, все пальцем прям, прям идет. И никто ничем не заболевает. Так что, если хотите избавиться от э, болезней, я, кстати, вот простудными заболеваниями с 16 лет не болею вообще. Э, ну, максимум какие-то там у меня есть отравления или что-то там съем туда. то, да. Чтобы мне заболеть с простудой какой-то, вирусом, да, подцепить, это надо что-то прямо чрезвычайно такое сделать, там, не знаю, разгоряченную, мокрым выйти на улицу и идти куда-то. Кстати, тренируюсь тоже, когда, ну, мало ли, там, бывает, вспотеет ботинки зимой, да, ноги в ботинках, вернее, и начинают мерзнуть. Вот иногда возвращаешься домой после таких походов, там, минут, час-два, там, руки без перчаток, все вот так мерзнет, все дрожит вот так вот, да, Еле-еле дохожу, еще тряска вообще неимоверная. И все проходит, ни обморожения, ни болезни, ни простуды, ничего нету. Вот поэтому рекомендую вам воспользоваться этим способом. Ну, максимум бывает там сопли 2-3 дня, и все проходит сразу же. Вот, отличный способ закаливания. Пробуйте, тренируйтесь. Все проверяем на себе. Я рекомендую только то, что проверил, и что я осознаю, что оно действительно работает. Только рабочие методы вам дают. И в следующем видеоролике расскажу о профилактике водой для других заболеваний. Ну, например, я водой излечился, контрастным душем, от почесухи. Такая болезнь, когда расчесываешь тело, ну, такой зуд, ногтями пока кровь не пойдет, просто вот не становишься. Я долгое время болел, лет 10, наверное, пока водой, контрастным душем, с прохлопыванием не вылечил себя. И все, теперь вот этих кожных заболеваний вообще нету. В следующем видеоролике расскажу про то, как прием ванны в джакузи помог мне привлечь ангелов, и они исполнили мои желания. То есть материализация желаний через воду. Хип-хоп, лолей, ловите свет, господа, и подписка.